Ну что, Сурхон Дарю и Номанган. Вторая карта, решающая в какой-то степени. Она определит, во всяком случае, будет ли разыграна карта Детрейн, э, или же не будет разыграна. Все будет зависеть от того, конечно, насколько продуктивно сейчас сыграют. Ну и если Сурхон Дарё выиграет Инферно, тогда третьей карте быть. Если нет, то автоматически ей не быть, и будет 2-0. Мы отправимся смотреть следующий матч. Вариантов не его тушь, конечно, много. Но важно понимать то, что Сурхон сейчас начинает в сильной стороне. А на Манганце, в свою очередь, ничего себе. А Доти как открывается с ковров. Два хэдшота с Дигла, дорогие друзья, Сурхан и... Неожиданно хет. А, вообще здесь неожиданно поменялись никнеймы у ребят. Но сейчас этот вопрос обсудим. Почему-то на первой карте они решили сыграть с одними никами. На второй поменяли на другие. Азарт вот пытался забрать Акса. Не удалось. Но минус от Адоти. И это три минуса от Адоти суммарно. 1-0 в пользу Намангана. Ну, у Намангана все те же самые. Адоти, Папик, Джапа, Азарт и Робс. Вот у Сухар... Сурхан... Господи, Сурхон Дарё, прошу прощения. А, Акс... Сурхан нереальный бункер и откуда-то взялись хед и сакрид. Тут вообще прям э, без понятия. Саня братан на русском Сурхондарье можно называть как Сурхандарья. Понял, понял. Большое спасибо Бека за поправочку. Ну я все-таки буду называть Сурхондарё, потому что насколько я понимаю Сурхондарё это именно правильное произношение по узбекски. Поэтому, наверное, все-таки правильнее произносить Сурхондарё. Наверное. Опять же, я не знаю, это надо быть кем-то лингвистом, чтобы правильно в этом разбираться. Тем временем, атакующая сторона у нас планомерно проходит на точку Б. Тот самый мой любимый раунд, единственный, наверное, мой любимый раунд на карте Инферно, который может разыграть атака. Это проход через зелень, арку и непосредственно на точку Б. Ну, здесь хэд. Кэт забирает Адоти, отжимают себе ребята девайсы, ну и отправляются на банан. Здесь, кстати, Азарт отправляется их принимать. И вот, вот это ребята забежали, вот это я понимаю. А, прям в линию аккуратно встали, позволили Азарту сделать даблкил. Сколько тебе задонатить, чтобы ты заб забил болт на стрим и пошел ловить кайф с донатером? Нисколько, к сожалению, нисколько. Потому что первостепенно о, у меня есть заказчик на этот матч, перед которым у меня есть... Обязательство, так скажем, да. Так что, да, это невозможно в принципе. Папик минус Сурхан. Энтри за наманганцами. Беда. Сколько стоит заказ? Не могу озвучивать. Информация конфиденциальна. Бункер! Неожиданно! Откуда то из бункера выбрался? Сделал два минуса с USP. Робс, дабл, трипл, даже килл. Вот это да. Ну, Акс последним остался. Акс, конечно, без позиции, без девайса и без вообще каких-либо шансов на победу. Я думаю, честно сказать, даже и без шансов на выбивание девайса. Тут будет очень сложно э, реализовать хоть как-то свой USP. Ну, во-первых, нужны соперники, которые прибегут. Ну, Робс... Учитывая, его лайфбар, скорее всего, уже не успеет отсюда убежать и здесь будет похоронен. Ну вот, э, папик-то засейвится, его-то здесь не убьет. А, нет, смотри, теперь, может, и повезет. Повезло Робсу, повезло. Но он, кстати, убежал настолько далеко, что его и так взрывом бы не задело. Однако Акс, как я и сказал, свою ESP реализовать, к несчастью, не сумел. Там через онлайн или офлайн? Ну, смотрите, сорвар, ребят, сыграли, э, сыграли вон, ну, как в онлайн, в офлайне сыграли. Если можно так выразиться, играли-то они в клубе. Э, я комментирую по дем записям, то есть матч идет не в данный момент, а он уже сыгран. Опять дым за заглючило. Опять вот эта дымовая шашка бесится. Бомба установлена на точке Б, но, правда, с разменами немножко подкачали на манганса, однако Азарт пытается выправить ситуацию. В целом, ему даже получается это сделать, но, правда, ненадолго сам отдается в руки Акса. Теперь 3 в 2, минус это доте по бункеру, 2 в 2. Ничего себе в прыжке! Акс ставит хедшот сопернику, Джапа отвечает минусом и один на один с Сурханом. Ну, здесь победа за Наманганом, потому что нет дефьюз китов. Сурхан может сколько угодно пытаться убить своего соперника, но, к сожалению, это уже все равно ничего не изменит. Сурхан успевает уйти на сейв и тем самым... Сохраняет хотя бы эмочку. А вот, кстати, Калашек не успевает сохранить джапа. Ну, что тоже естественно. Ну, и пока что 4-0. Повод задуматься на самом деле. Большой такой и серьезный повод задуматься. Потому что на наманганцем в атаке играется... Ну, как-то пока что слишком легко. Саша, я тебя люблю сейчас этим делать. Ну, не знаю. Честное слово, не знаю. Как-то научиться с этим жить. Понятно, спасибо, не за что. Саш, привет, ты лучший комментатор брагим. Приветствую вас, спасибо вам большое. Азарт вырубил только что Акса. Ну и Сурхан, как вы можете заметить, тоже уже вне игры. Следом за этими ребятами отправляется и бункер. В очередной раз точка Б падает у команды из сурхон -Дарё. К сожалению, если и дальше будет... Папик не сумел остановиться вовремя, еще и Джапу убил. Вот, в общем, если в таких же темпах продолжится игра, тогда... Все плохо будет у коллектива из ä, Намангана. Uh, простите, из Сурхондар. У наманганцев-то тогда все будет вообще замечательно. Ой, Кокс, ну давайте все-таки вы оставите ваши фантазии где-нибудь вот куда-нибудь при себе. Я сделаю вид, что я этого не слышал уже второй раз. Там бы так скрипело, как дверь на нюке. Хорошая шутеечка 5-0, дорогие мои друзья аргентина и Майка у нас здесь сейчас не иначе Но пока, конечно, положа руку на сердце Нужно как-то поддержать команду Сурхондарё Кстати, кстати, в моей группе ВКонтакте Как всегда проходило голосование Я не озвучил его результаты в начале матча Озвучу поэтому сейчас Кстати, кстати, неудачно вообще От слова совсем неудачно Зашли сейчас на манганцы в ребра Прям в ребрах их бункер там вместе с хэтом И положили так вот, голосование. Большинство голосов, а если быть точным, все голоса были отданы за команду Наманган. За Сурхон Дарё, увы, не проголосовала ни одна персона, которая участвовала в голосовании. Ну, поэтому ВКонтакте определились, так сказать, достаточно быстро и легко. А вот в чатике на Ютьюбе 73% за Наманган. То есть, все таки 27% верят в победу команды из Сурхон Дарё. Поэтому... В ютубчике ребята... Ну, верят. Верят, так скажем. Ну, там, правда, и аудитория на ютубе, конечно, побольше. Поэтому, наверное, мнений разных из-за этого тоже становится больше. Но пока что Робс и Адоти отправляются на точку Б. Да, опять тот самый раунд, когда мы занимаем арку и отправляемся на Б. Чтобы там поставить бомбу Адоти. Подцепляет Сакрида. Еще и Сурхана перестреливает. И в результате Хэд остается один. Бесподобнейшее начало раунда для Сурхон может сейчас обернуться полным поражением. Ну, грустно, конечно, такое видеть. Но можно верить в хэта, хотя, конечно, 8 хп. И да, дорогие друзья, это вынужденный уход на сейф. Я не могу в это поверить, но все таки это действительно 6-0. В каком городе проходит турнир? А, сейчас, опять же, я постоянно забываю он как-то на Г называется. А, Гиждуван. Вот в гиждуване турнир проходит Хорошая попыточка от Хэта И чудом уда... <свы> и смотри, под пол забился Ну ладно, малые пески спасли от гибели сейчас Хэта Даже удалось снайперскую винтовку Еще в следующий раунд отправить Тоже большой-большой плюс Тебя арендовать можно? Нет, конечно же нет Пойти ребзю на ютубе по теме... <свы> Не, ну так это тоже прям совсем нельзя, конечно Ропс, минус Акс, Адоти, минус Сакрит. Ну, я даже не знаю прям как-то. Мне бы, конечно, хотелось бы сказать, что Сурхон Даре по-прежнему еще могут что-то выигрывать. Но вот глядя на все происходящее, ну, прям язык не поворачивается сказать на самом деле, что Сурхон Даре могут выиграть карту Инферно. Хотя ведь в чате кто-то писал, кажется, если я не ошибаюсь, во время Перекура, что э -э, на проиграют карту Инферно. Ну, здесь не обращайте внимания, тут лежал дым, поэтому не заметили сейчас игроки друг дружку. Папик. Соло, кстати, остается с 10 с поинтами Ну, все-таки выбили. Парадоксально, но выбили, и даже есть дефьюз-киты, поэтому все хорошо, все нормально. 6-1. Вот стоит только поругать команду Сурхон дарет, Так они взяли и раунд выиграли. Здорово. Здорово, говорю, монет Сианда. Приветик, приветик. Да, Бека. Забавно, я согласен. Ну что ж, появляется надежда. Надежда на светлое будущее, так сказать. И хочется верить в то, что Сурхон Дарю этим раундом не ограничится. Хотя, конечно, справедливости ради. Э, видеть э, то, как... Э, ого. Э, на Манган атакует своих соперников. Ну, это прям больновато. Потому что атакуют они их весьма уверенно. Вот здесь от досадность... Доса досаднейший промах от бункера. Но в результате гибель самого бункера. И, возможно, даже это как-то Акс Хаешка еще умудрился Робса взорвать. Но, тем не менее, даже невзирая на этот минус, можно, конечно, подумать о том, что этот раунд уже и не спасти. Хотя Дотте после гибели папика решил, что все-таки лучше было бы разыграть другую точку, нежели точку Б, и отправился на спот А. Но его тиммейты все дружненько погибли. Вот такая вот грустная ситуация получилась. Тайминги изумительные просто. Когда можно было ваншотнуть сейчас соперника. А, оп, и... Кошмар. Кошмар, Кокс, какие вещи вы пишете. Но я все-таки не по этой части, увы. Сурхан минус Адоти, и раунд заканчивается победой команды Сурхондарё. Тут уже наклевывается винстрик, а благодаря винстрику, ну, сурхоновцы, э, сурхондарьёвцы, наверное, правильно так сказать, могут надеяться на то, что э, на Манган лишатся экономики и будут вынуждены проводить раунды с пистиками. Гальгадот и Адоти. Кто лучше? Ну, Ибрагим, если вот вам интересно мое мнение, я считаю, наверное, Гальгадот. Все мы не по этой части, пока тебе 20+. Ну, тут уже 30+, плюс даже. Я бы сказал. Минус один у Номангана. Куда-то нас покинул один из игроков. Ну, будем надеяться на его скорейшее возвращение. И, и, на и надеюсь, что подобного больше не произойдет. Кстати, в этом матче хочу заметить... Что у одних проблемы какие-то... Ну, я это я имею в виду у Сурхан Дарё на первой карте. Что на второй карте, собственно говоря, у наманганцев теперь наклюнулись проблемы. Беда. Саня, тебя там сманивают на голубую сторону перейти. Да, Юр, есть такое. Есть такое. Нападают на меня. Сторонники меньшинств. Азарт! вместе с товарищами по команде открываются и моментально, судя по всему, закрываются. Раунд закончился, не успев начаться. Ну, такое происходит иногда. К сожалению, это Counter-Strike. Здесь стреляют и не всегда выигрывают в раундах, даже при перестрелках. А Доти, конечно, сделал минус, но все-таки ситуация 4 в 3. Бункер здесь со снайперской винтовкой, по идее, не должен пропускать. Однако, в предыдущем раунде мы все с вами видели, что бункер промахивался, да? Ну, вот и сейчас тоже промахивается. Переки калашами там раскидывают друг другу. Вот это да. Ну, бункер с Сакридом в результате добивают остатки команды на Манган. И, как следствие, вот теперь уже экономика у наманганцев должна быть сломлена. Вернулся пятый игрок и тут же покинул нас. Это, кстати, Джапа, если кто не заметил. Джапа то то здесь, то не здесь. Ну, вот вроде бы как вернулся. Надеюсь, что вылетать больше не будет. Завтра Ташкент и Бухара во сколько начала? 18.00 по Москве. Господи. Твич аж, аж страшно читать. Да, раз такие... Такие комментарии меня к таким жизнь, как говорится, не готовило. Один халаш у азарта. Но я бы, наверное, все-таки воздержался от приобретения одного единственного девайса на всю команду. Вот пять диглов, например, я бы разыграл и, наверное, даже поддержал бы. В следующем году мне уже в настоящем Counter-Strike надо будет играть монету Сианда. Но ну, я надеюсь, что все-таки до этого не дойдет. В Counter-Strike играть вообще не нужно в реальной жизни. Это совсем не та игра, э, которая. Ну вот типа. <laughs> которую можно было бы на жизнь переносить. В CS есть замечательный нюанс. Тут можно зареспауниться по новой. А в жизни, к сожалению. Э, к сожалению, не получится получить респауны, выиграть раунд. Проиграть раунд и не проиграть игру. Ну, вот так не получается, к сожалению. Аксы Сакрит. Два минуса. Нужно сделать наманганцам Они их оформляют и выигрывают седьмой раунд Винстрик На этом у Сурхан Дарё, к сожалению, заканчивается И получается ситуация следующая 7-3 Ну, для намангана, опять же, раундов уже огромное количество взято Подавляющее большинство, конечно, пока не достигнуто Но все же 7 раундов в атаке Это уже достаточно хороший результат Плюс, если сейчас будет взят восьмой то, но это автоматически уже минус экономика с Сурхондарье. Все. И просто можно махать ручкой еще. Простите, я процитирую это сообщение. Я бы дал стримеру свою платформу в распоряжение. Божечки мои, спасибо вам, конечно, Кокс, большое. Но я все же, опять же, повторюсь: воздержусь. Пущай вашей платформой пользуется, пользуется ваша девушка или супруга. Так будет лучше. Ну и либо, конечно, я не поддерживаю, но все таки может быть и парень. Или муж, не знаю. Но, надеюсь, девушка или жена. А доти. Минус бункер, ситуация 3 в 4. Атака где-то ищет размены, но, к сожалению, пока не могут... Толком эти размены э, перевести в какое-то преимущество. Численного преимущества нет, позиционного, собственно, тоже нет. В результате потерянность команды наманганцев в этом раунде, ну, приводит их к поражению. Вот. Вот и вся механика. А ничего придумывать тут даже и не нужно. Опа. Здравствуйте. Минус от Робса по Сакриду. 44 хп остается, но ну, перестрелку с хэтом, естественно, проигрываем. Почему? Ну, вполне логично, аж промахнулся, не туда, прибавил раунд. 7-4. Вот они, европейцы. Европейские ценности, типа, да? Да, они такие. Вам хорошего работы, и вам тоже я, к сожалению, не сумею прочитать ваш никнейм, потому что J-D-J-D-K-D-K-J-X-J... Звучит как какая-то просто какая комбинация из Mortal Kombat'а. <ссылка> В любом случае, спасибо вам большое, вам приятного просмотра. Саша, ты лучший гудмен, спасибо вам большое. Тем временем на мангансе потеряли робца, робца, и потеряли, помимо всего-навсего, еще и... Позиции, да, то есть, по которым можно было бы как-то разыгрывать. Ну, да, попытка занятия точки Б. Ну, очевидно, конечно, в меньшинстве занимать Б. B... Наверное, самое простое, что можно только придумать. И даже удается выйти на ситуацию 3 в 3. Здесь, конечно, я развожу руками. Сурхон, Дарьо рискуют в очередной раз. Там, где рисковать, конечно же, в общем-то, и не нужно. Хорошая флешка через верх, которая выкурила Адоти, по сути, с его насиженной позиции. Но ну, вот сейчас Адоти должен был увидеть сразу двух соперников на хелпе. И уже не нужно открываться из-за троечки. Там нужно просто сидеть и ждать. Джаппа. Остается один против двоих. И здесь... Э кстати, дефьюз. Это, кстати, не фейк, а прям... <laughs> вот это да! Джапа! Божечки мои! Вот этот поворот! Вот эта победа в раунде! Просто на последней секунде успел убить Сурхана, который дефл бомбу. Между прочим, с дефьюз-китами. Да. Это что-то. Сколько стоит комментировать одну игру? Бигзот, напишите мне в личные сообщения ВКонтакте. Ссылочка есть в описании, и я вам там отвечу. Ну что, Сурхан, минус Робс и Адоти, и Адоти, и Адоти. Ну, одним Адоти, конечно, не победишь на самом-то деле. да? Он, безусловно, персонаж сильный. Но всю игру команде наманганцев сделать не может. Если папи Казарт и Робс будут постоянно вот умирать и ничего не делать... Тогда она вряд ли от доти справится с победой для команды. Он может, безусловно. Четыре минуса он на нюке же ведь один раз сделал. В теории может и сейчас повторить это. Но далеко не факт. Далеко не факт. Хоть зубы показали, и то приятно. Да не просто зубы показали, так еще и 8-5. Так еще и, дорогие мои друзья, ну, Сурхон, Дарю, понимаете, в любом случае, играя в сильной стороне, проиграли в сильную сторону. А вот в чем вся сложность. Надо еще уметь комментировать, надо делать от души, а не в целях прибыли. Да, с этим я согласен. С этим абсолютно я согласен. И именно поэтому, наверное, я так долго, собственно, и комментирую матч. Вчера только посмотрел. 1708 матчей по Counter-Strike 1.6 я прокомментировал. Вот. Вот это 1710 сейчас идет. Ну и еще где-то, наверное, под 300 матчей по Counter-Strike Global Offensive. Ну, суммарно более 2000 матчей уже прокомментировал. Хэд! Бесподобно. Трипл киллы, даже невзирая на то, что его все-таки выкурили со спота Б. Его заслуга перед его командой, ну, просто неоценима. Вклад во взятие этого раунда и ретейка у соперников, конечно, колоссальный. 8-6. Нукус выбивает из турнира, подскажите. Алаяр? Нет. Нукус еще по-прежнему находится в турнире после поражения на... В двух картах против команды Самарканд Они отправились в нижнюю сетку Еще там у них будут игры Уже есть одна игра, которую они выиграли К сожалению, записи этого матча не будет Но они выиграли команду Карши-1 Выбив их с турнира Поэтому Нукус еще здесь, не переживайте А Дотти минус хэд. Хэд что-то у нас загулялся Почему-то без прикрытия В соло решил действовать по второму миду ну, рискованно и неоправданно, как вы можете заметить. Минус от бункера по Адоте. Адоте, кстати, на те же самые грабли наступил, на которые наступил в начале раунда Хэт. Так, вот опять, вот опять. <свы> опять он бесится, этот дым. Постоянно на Инферно я заметил дымовые шашки шалят. Сурхан! Забирает азарта. Ну, тут прокидка точки А и проход через двадцатку непосредственно на эту самую точку. Джапа, кстати, если был бы с бомбой, мог бы уже ее и поставить. А вот папик у нас с бомбой. Бомба устанавливается, к слову сказать, по дефолту. Акс последний. Ну, смотрим за аксом. Минус робс. Ну, смотри, 16 и 14 хп. У них на двоих хп меньше, чем у, од... у одного акса. Правда, не намного, но меньше. Дефюски-то имеются. Времени больше, чем 10 секунд для того, чтобы убить двух соперников. Этого в теории может быть достаточно. Можно было бы, кстати, попробовать попрошивать ящики, но нет. Все-таки в паре решили сыграть на мангансе и поэтому 9-6 итоговый счет первой половины. Смаки с AliExpress что ли? Именно они, по всей видимости, Юр. Походу, дело они. Потому что, ну, или Инферно сама по себе карта с Алиэкспресса. Другого, мне кажется, в этой ситуации не дано. Ну что, рестартик еще один. Не думайте, что это сейчас лайф. Надеюсь, вот теперь лайф. Напоминаю вам, что третий... Нет, не лайф. <свеч> еще один рестарт. Напоминаю вам, дорогие друзья, что это вторая карта. И в случае победы команды Сурхон мы отправимся смотреть третью карту. Если же команда на Манган выиграет, то, увы и ах, третьей карты не будет. Салика карта это нюк. Карта... <свеч> Кстати, да... Кстати, да. А Акс! Минус папик. А Дотти дабл хил. А кстати, занял очень хорошую позицию, очень каверзная позиция со стороны обороны для приема. Ну, в результате Джапа вместе с Адоти на двоих делают 5 фрагов. И десятый раунд забирают себе парни из Намангана. Александр, а ты как так точно трансляции посчитал? То есть. То есть, Радо. Ну, в вопрос: в чем? Что конкретно, я подсчитал точно. Бункер, минус джапа и минус от азарта. Дела. Дела не самые приятные сейчас, на самом деле, для наманганцев. Учитывая, что у них девайсы, терять эти самые девайсы не есть хорошо. Потому что, опять же, моральная воля к победе у Сурхондаря она никуда не пропала. А, и поэтому вооруженные подобранными девайсами, естественно, им будет гораздо проще выигрывать. Цифру в 17.10 по КС 1.6. А, ну так у меня, я же каждый матч, который комментирую, я его записываю. Ну, так сказать. Веду список, так скажем. Вчера добавлял вот матч, который вчера прокомментировал, было 1708. И, соответственно, сегодня это вторая карта, поэтому это 1710 матч. Последним остается бункер. К сожалению, не воспользовались суркон дарем а, тем, что их соперники, увы и ах, начали карту. Не начали карту, вернее, начали раунд с двух потерь. С потерь девайсов. Ну, бывает. В целом, опять же, не смертельно. Но нежелательно не пользоваться а, такими подарками судьбы. Все-таки, если соперник, который выигрывает в данный момент, ошибся, этой ошибкой нужно пользоваться. Непременно и обязательно. А, Дотти! Минус бункер. Надеюсь, буду онлайн на юбилейном 2000-м. Ну, еще 300. <свят> <свят> Можно было бы сейчас победить А, Доти и папик! По минусу здесь все-таки А, Доти погибает. Логично, что он погибает. Ну, странно было бы, <свят> если бы он еще успел перезарядиться и сделать минус. Но 12-6. Ждем теперь уже а, полноценный... Девайсный раунд, который должны сейчас а, продемонстрировать нам игроки команды Сурхон -Дарё. И Ташкент вчера играли. А, Ташкент вчера играл, и завтра еще будет играть. Робс минус Сакрид. Ну, здравствуйте, Сурхан. Столько флешек поймал в лицо, что просто даже не было возможности хоть что-либо здесь увидеть. Дабл Даблкил от бункера, но в результате хэт остается один. Но у хэта, кстати, молчу, молчу. У хэта есть возможность вообще выиграть, потому что стрелок, он очень-очень неплохой. Но кто же был застрахован от соперника в спине? Этот матч в прямом эфире идет или днем сыграли? Сыграли уже, да. Пошутить про тракториста, это Саня на Твиче тут шутейки заценят. Ну, там все это, как ее. Её... <coughs> Кокс пишет, что ему там что-то сексуально звучит. <coughs> я уже просто не хочу читать Твич, потому что он меня смущает. Акс минус азарт. Не, я бы мог, бы, конечно, поотвечать какие-нибудь свои мысли по этим сообщениям, но в рамках комментирования по Counter-Strike, к сожалению, не могу этого делать. 3 в 2. Минус от и 3 в 1. Сакрит последний. Девайса у Сакрита, к сожалению, нет. Но есть возможность его где-то найти. Нашел. <звы> Нашел. Но чуть-чуть не улыбнулась удача. 14-6, дорогие друзья. Во второй половине счет, конечно, кромешно плохой для Сурхон Дарё. Потому что это 5-0. Пока что в атаке я аж начал троить. Немножко заметили, да? Ну, не получается. Вообще не получается ничего в атаке сделать. Ну, какие-то размены, конечно, навязываются, но этого недостаточно. Папик с двумя соперниками сразу стрелялся, практически сразу. Ну, не получилось убить, увы, никого. Джапа и Азарт вот сумели сделать по минусу. Правда, на каждый их минус Сурхон Дарьо дали по своему фрагу. И забрали и Папика, и Джапу. Да, ценой бункера их это, но забрали вполне себе опасных игроков. Ну, правда, еще по-прежнему есть Адоти. Наверное, самый опасный игрок из Намангана. <связывания> Бокс. Кошмар. <связывания> ну что, прокидывает с Б. Ну, снайперская винтовка тут совсем прям не к месту. Конечно, она будет очень сильно мешать выходить. И нет э, игрока, который Сурхану мог бы сейчас нормально помогать. Uh, ну, а дочь, кстати, тоже со снайперской винтовкой. Это, в принципе, такой, знаете ли, uh, соперник для Сакрида. Но нужно еще бомбу сначала поставить, да, так вот. вот. По-хорошему. Ее сначала нужно uh, выставить, а она лежит на кафеле. На кафеле еще попробуй пройди, потому что там, кстати, дуэль снайперов у нас сейчас. Робс. Прострелил таки Сакрида, Сурхан! Подбирает бомбу, узнает, где Адоти! Адоти промахивается и заканчивается у Сурхана. Времени-то нет! Времени-то нет на постановку бомбы, дорогие друзья! Адоти просто прячется, потому что этот раунд технически остается за командой из Намангана! Вот это да! Вот это поворотище! Саня, аккуратней будь, там Кокс тебя, походу, вербует! Я бы предположил, что да, но... Но я не, не поддаюсь, на самом деле, вербовкам куда-либо В этом плане я психологически стоек Робса Джапа, два минуса, Сурхан, нереалити Ну, нереальный Сурхан, если так По правильному уж, конечно, говорить, тоже на один минус успел сделать Но 4 в 2 на матч-поинте, дорогие мои друзья, 4 в 2 Не просто где-то там, а минус Сурхан и Акс последний ну, только четыре минуса, возможно, сейчас, в принципе, как спасение для Сурхон Но не очень кажется мне это на правду. Акс! Запушил Азарта, потерял половину лайфбара, но теперь имеет возможность зайти на точку Б. Потому что она, к слову, сейчас абсолютно пуста. Но он не пользуется этой возможностью. Он имеет желание отстреливать спину и забирает Адоти. Кстати, без потери лайфбара, что... В данной ситуации очень важно, но вот третьего соперника уже не удается пройти, дорогие мои друзья. И это 16-6. Третьей карты, увы, не будет. Увы. 2-0. 2-0.